Удивительный случай Пушкин был в жизни, когда он был ну, как бы в ссылке в своем селе К нему вдруг приехал пущен И он очень обрадовался Вот этой теме, этому случаю замечательному посвящена эта песня И когда я его писал, то Элентин Филатов написал такую рифму Помните, как это? вот мчаться, тучи, вьются тучи И можно и Пушкина петь на эту мелодию. То есть абсолютно вот такая вот ритмика и количество словов сохранилось так. Пущин едет в Пушкин внизу нет Вышеной погони, как от лютого врага, Мчатся взмыленные кони, заметает их пурга, мчатся кони, что есть силы вдоль силей и столиц, нет шлагбаума в России, чтобы их остановить. Скоро ветер станет тише и спадет ночная мгла И вдали забрежет крыши долгожданного села Выйдет Пушкин тощий молот на скрипучее крыльцо Опрокинет в синий холод, сумасшедшее лицо, Что за гость почует сердцем, и затеет звонкий гам, И махнет к нему, как сеттер, по нетронутым снегам и глушит далекой из ссылки беспечально и легко Вдруг засветятся бутылки петербургского крико Но пока месть цель далече, холод, лют и ветер крут И приблизить время встречи может только резвый кнут В чистом поле бесконечен русский край Эй, ящик, заснул что ли? Ну пошел, брат, погоняй Как от бешеной погони Как от лютого врага Мчатся взмыленные кони, заметает их фурган